Одноклубники, всех приветствуем! У нас очередная новинка нашего производства это мотобуксировщик на 380 гусенице и длиной 1 метр Модель специально была разработана для перевозки в малогабаритных автомобилях а в основном это седан где габаритное пространство очень маленькое в багажном отсеке и бывает, что хочешь съездить один на рыбалку Погрузка-разгрузка техники не доставляла никакого труда и самостоятельно в одиночку можно было в одного его погрузить в багажный отсек своего легкового автомобиля. Ну и так, по порядку. Ширина гусеницы данной модели составляет 380, длина 1 метр. Мощность устанавливаемых моторов это 6,5 лошадиных сил и 9. Трансмиссия здесь представлена в виде автоматического сцепления в масляной ванне. Данные аппараты могут достигать максимальной скорости до 30 км в час. Больше этому мотобуксировщику скорости не надо. Это не гоночный болид. На данных моделях на обзоре Двиг... Представлен двигатель Зонгшин с 9 амперной катушкой По просьбе владельцев Этих мотобуксировщиков Мы установили Ручки с подогревом Для комфортной езды Прицепное С санями волокушами Полноценный фаркоп Снегоходного типа Точно такой же как мы ставим на свои Модели на гусенице 500 и 600 мм Брызговик пластиковый, выполнен из ПНД пластика, толщина пластика 2 мм. На морозе он не трескается, не лопается и не закатывается под гусеницу, как это часто происходит с брызговиками из резины. Конструкция рамы выполнена из листового металла. Подвеска здесь представлена катковая, бурановская, мягкая, независимая. Также дополнительно на раме присутствует отверстие для регулировки и хода подвески. Также можно эту подвеску будет в дальнейшем поменять как на склизовую, если это потребуется вам. То есть мы в этом никого не ограничиваем. Звездочки здесь стоят 11 на 26. В базе сразу присутствует успокоитель цепи. Чехол на двигатель, так как капота здесь нету, тут идет просто чехол на двигатель, который закрывает все тяги, заслонки от обмерзания. Ну и также двигатель быстрее прогревается и не капризничает при движении. Фара на маленьких мотобуксировщиках идет светодиодная на 18 ватт. Также по желанию вашему можно повесить и 30 ватт и 50 ватт если вам это конечно будет необходимо также одно из главных преимуществ этого мотобуксировщика в том что двигатель от рамы полностью снимается и погрузка в багажный отсек автомобиля можно может происходить в одного человека двигатель здесь прикручен болтами и гайками на 10 это ключ на 17 то есть скинули 4 болта скинули цепочку со звезды проводку проводка сделана на клеммах расстегнули и двигатель уже погрузили отдельно от рамы вес мотобуксировщика ориентировочный достигает 60 килограмм что очень хорошо при застревании в рыхлом снегу можно в одиночку без помощи товарища его вытащить и направить в сторону движения все наши мотобуксировщики собраны на немецком крепеже фирмы WURT весь крепеж имеет класс прочности 8 и 8,8 несмотря как маленькие модели так и стандартные, на 500 гусенице. Кого заинтересовали данные модели, можно их найти в нашей группе ВКонтакте, Букс Клаб, либо на нашем сайте irondog.pro, либо буксклаб.ру. Всем спасибо за просмотр. Пока!